Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у меня швейный мастер-класс. Я решила вот повторить, буквально совсем-совсем сделать бюджетную кофточку из новой коллекции Брунелла Кучинэнбель. Вязать мы сегодня не будем, мы будем шить, и эта красота у нас будет с вами буквально за час времени переделки. Важно собрать правильные компоненты, то есть минимальная навыки шитья, и вот такая вот вещь может у вас получиться. Вот. Такой вот джемперочек с рубашечным рукавом прозрачным и рубашечный манжет, что, что очень как бы казалось бы мелочь, но эта мелочь дает именно ту изюминку этому изделию. Как бы здесь не манжет, а рубашечный и рукавчик. И сам рукавчик, обратите внимание, не набранный, как обычно, ну, в последнее время много таких вещей. А здесь именно рубашечный. И сверху там просто пару защипов, пару заломов, и сверху, вот видите, парочку вот таких для свободных. Вот такая вещь у нас сегодня, девчонки. Итак, девчонки, что у меня имеется? Купила я вот такой вот личный свитерочек, джемперочек. Черный, потому что черная вот эта вот тканюшка, которая, из которой будут, будут рукава. Заказывала я еще два года назад. значит Купила я его за 4 доллара в распродаже. Вот это, вот этот вот, смотрите, обычный спущенный рукав типа оверсайза. Желательно, кстати, чтобы не заморачиваться с вырезом, V-образным вырезом, купить его в распродаже изначально с вырез, V-образным вырезом. Я же его буду творить. Вот такая вот ткань с Алиэкспресс тоже буквально пару долларов стоит. Дам ссылочку на нее флизелин черный-белый флизелин я не знаю еще буду использовать а черный или белый когда значит так вот это я пока откладываю что касается манжетов и рукавов займемся сейчас джемпером первым делом что мне нужно вот по модели модели не нужно отрезать рукава горловина у меня будет 43 сантиметра потому что там еще подгибка и я отрезаю оба рукава есть пока я их оставляю теперь я разрежу один рукав знаете что я смотрю я смотрю хватит ли мне вот этого как бы рукава для того чтобы сделать v-образный вырез да хватит я разрезаю второй и удаляю вот этот вот шов так есть. Что я делаю с горловиной сначала я раскладываем вот так вот таким вот образом складываю пополам и отделяю спинку от передней детали ну, то есть горловину в принципе то складываю пополам я сложила вот смотрите плечевой шов я совместила плечевые швы сложила пополам то есть переднюю и заднюю вот задняя деталь вот передняя деталь и я срезаю воротник до плечевого шва резала по спинке теперь переднюю деталь и так передняя деталь я отмеряю от верха 20 до да, 20 сантиметров и соединяю вот с этой точкой нет Теперь плавно сейчас спиночку сюда подведу к этой точке и срезаю. Так, есть. Вот он наш вырез. Достаточно глубокий. Ну, это же летняя вещь, правильно. Теперь что я делаю? Забыла включить. Так, вот я вырезала из рукавов полоски э, шириной э, 6 сантиметров. Вот та, которая длиннее, видите, вот это и выровняла, чтобы... И теперь мне нужно, вот смотрите, от э, точки разреза, это ориентир, ориентир, здесь должно быть шва, мне не хватает, вот смотрите, 7 сантиметров. Это супер, это как раз так и надо. Потому что натянется вот так вот и примет форму. Все нормально. То есть, вот эта длина выреза по переду, минус 7 сантиметров, это две обтачки. Если у вас вы из ткани будете пришивать, то понятное дело, что вы это все э, делаете круговую. Так, сейчас я меряю. Если мне вот здесь вот по спинке хватит одной полосы, или мне нужно будет сшивать. Здесь у нас должно остаться где-то 5 Здесь у нас должно остаться где-то 3-4 сантиметра, смотрите, 4 сантиметра, шикарно, то есть э, не хватает 4 сантиметра, это как раз на припосадку, при все нормально, то есть здесь минус 7 сантиметров, здесь 4 сантиметра, что я сейчас делаю, я сшиваю вот эти вот, где у меня лицо, вот, здесь и здесь лицевой стороной вовнутрь сшиваю вот эти вот полосы центральная по центру та которая идет к спинке а по краям те которые идут в передние детали вот я сейчас сошью я сшила девчонки к сожалению вот что что что показывать что я шью, если ткань черная теперь я складываю пополам вот здесь вот у нас швы получаются к себе как бы это у нас будет совмещаться с плечевым швом внизу я буду рисовать вам сейчас я отстрачиваю вот складываю лицевой со стороны вовнутрь и для v-образного выреза под прямым углом я отстрачиваю вот эту вот два с половиной сантиметра вот так вот я буду белым рисовать там где я прокладываю строчку я отстрачиваю и так вот я отстрочила Теперь я здесь вырезаю, так вот. Здесь ткань трикотажная, надсечку можно сделать и складываю вдвое. Здесь швы я раскладываю, здесь складываю вдвое. Здесь. здесь тоже можно либо разложить либо так вот такой вот у нас получается уголочек выреза и что я делаю теперь я беру свой джемпер Сейчас вот на лицевой стороне что мне нужно сделать мне нужно вот так вот таким вот образом О, господи вот, лицевой стороной складываем вовнутрь. Значит, что я делаю? Я вот так вот до точки, до, до ш... вот эту вот, вот эту вот точку, где у нас шов, мы совмещаем с центром. Вот здесь вот. Таким вот образом. И пришиваем один угол. Вот так вот. Кусочек кусочек пришиваем. Так, вот смотрите, я пришила этот кусочек. Господи. Вот он. Теперь мне нужно что сделать. Смотрите. Эта мне помешала. Вот, я его дошила до центра. Теперь от этой точки я вот так вот поворачиваю и пришиваю. Вторую часть с этой же точки. Здесь будет натянуто. Ничего страшного. Потом сделайте небольшую надсечку. В общем, от вот этой вот точки пришиваем. Для кого сложно, желательно купить джемпер уже своеобразным вырезом. Тоже кусочек. Видите? Ну и по итогу на лицевой стороне это выглядит вот таким вот образом. Этот уголок. Теперь что я делаю? Теперь я выворачиваю на изнаночную сторону. И мне нужно совместить средину обтачки со срединой спинки, средину обтачки по боковым швам. Я определяю, если это цельное полотно, то просто складывая пополам, середину спинки и наметываем, исходя из вот этой вот точки и мысика, которые мы отшили, мы потом припосаживаем все остальное. где-то на 07 я буду пришивать вот я же говорю показывать вам как я строчу на черные ткани это здесь еще не все Шов мы совмещаем с плечевым швом если цельная то не надо то просто вы при равномерно при по обеим вот этим вот сторонам Вот, прокладываю, кстати, строчку начинаю отсюда по кругу и возвращаюсь сюда в угол. Строчку и отметать. Так, девчонки, вот смотрим, видите, я вам хочу показать шов. Вот он, шов 0,7. И здесь отметка. Отделочную строчку я пока не прокладывала. Но, возможно, я ее э, сделаю, в зависимости от того, как я буду делать рукав. Это я тоже пока еще точно не знаю. Значит, здесь... Обметала срез рукава. И пока я вот эту вот часть сейчас ей э, проутюжила, да. Потому что оно все было волнистое. Не пугаемся. Оно так должно быть, когда вы проутюжите. Все станет на свои места. Смотрите, все у нас красиво и симпатично. Вот горловина, V-образная горловина у нас есть. Кто? У кого не было возможности купить, мы ее сделали. Значит, что мы делаем, что я делаю сейчас? Я это все дело пока откладываю сам свитерочек и займусь рукавами. Первым делом, вот ширина рукава, размер рукава, ширина 28 сантиметров и длина 22 вот такие вот две детали, 28 на 22, я сделала предварительно подклеила, все-таки решила черным, чтобы белый, белую зарисовку вам было видно. Вот и вырезаю сейчас эти две детали. Я всегда делаю так, если маленькая деталь, там воротничок, манжета, я сначала проклеиваю. Да, вы сейчас скажете, что это неэкономно. Зато это очень удобно. Проклеиваю сначала кусок ткани, приблизительно разложив, конечно же, видите, у меня как в ширину притык, э, детали кроя. Вот сколько у меня кусок ткани займет, сколько я э, вырез, э, проклеиваю. Потом только наношу детальки. Я не знаю, как кто делает. Я делаю так. Мне так удобнее. Потом не нужно эти детали подклеивать они могут деформироваться в зависимости от ткани, так они получаются более точными. Вот, вот, вот. Итак, две детали у меня. Рукава, манжета. Вот сейчас что я сделаю? Я складываю вот так вот пополам, заутюжу сгиб и на сантиметр отверну и тоже заутюжу вот этот вот сантиметр подгибку. Сейчас я зайду вам пока итак девчонки смотрим что Вика сделала значит вот такая вот заготовка у меня что я сделала смотрите сложила пополам то есть вот эта сторона где 22 сантиметра это вот она то есть длина у нас осталась 28 сантиметров сложила по пополам заутюжила и здесь по сантиметру. Вот эту часть желательно не... С... Я сильно заутюжила, чтобы вам показать, чтобы четко вы видели, что у меня здесь. Но ее чуть-чуть достаточно прихватить, потому что она будет заутюживаться в другой стороне. И здесь вот верху по сантиметру. Видите? Раз и два я заутюжила. То есть, что у меня получилось? Лицевая сторона внутри и разложены вот припуски заутюжены. Еще. От... от... Отчертила вот этот вот скос Манжета, он у нас сужается Кисти, значит здесь у меня сантиметра здесь у меня 3 сантиметра Провела ровную линию И сейчас везде, смотрите Оба манжета у меня так сделано Сейчас я вот эти вот строчки Здесь ошиблась, ушла вовнутрь Прострочу Просто прострочу вот эти вот Детали Итак, я прострочила Сейчас я это все дело разрезаю Подготавливаю делаю дырку и займемся здесь на 7 миллиметров я срезаю и вот подрезаю уголок оставив до шва где-то 2 миллиметра вот видите и красивый у нас получится край Вот здесь вот сюда мы просто запихнем тканюшку и все у нас будет очень красиво даже если вы вот здесь вот сделаете тут уже не обязательно как в рубашечных рукавах до да, строчка прям в краешек даже я не буду делать я ее здесь делаю чуть-чуть а, пошире чтобы здесь вот можно больше срезать чтобы не вылезала вот чтобы все захватить сейчас я вот это вот дело про утюжу и так вот мои манжетики теперь берем нашу тканечку и так мне нужно 35 сантиметров я отрезаю так вот сложила в 4 еще сложу 8 и отмеряю свои 35 сантиметров больше не нужно 35 Вот эту вот полосочку мы потом еще куда-то используем вот они мои видите 13 сантиметров но я вам скажу что криво очень криво отрезано у китайцев поэтому так теперь режу кромку и так отрезала я 35 сантиметров и еще две детали как бы, как бы, как бы 35. Вот они. И вот сейчас они двое в сложены вдвое. Две. Сложены вдвое. То есть ширина моего рукава здесь составляет 24 сантиметра. То есть 48. 40, Получается у меня два прямоугольника 48 на 35. Вот наши рукава. Теперь, здесь, если будете заказывать то, что я заказывала, значит здесь у нас... В общем, на лицевой стороне оно более ворсистое. Вот, я складываю этой лицевой стороной вовнутрь. Здесь я отмечаю 12 сантиметров. Вот она моя разметка. Делаю надсечку. Не обязательно надсечку, можно другим любым способом. Пометить, нарисовать, как хотите. Я делаю надсечки, они мне самые удобные. И вот на сантиметр обе детали сшиваю. Так, значит, смотрите, что я сделала. Я сшила до этой разметки. Теперь нам нужно вот эту вот часть... Вот таким вот образом отогнуть и по лицевой стороне прострочить. Ну, можно по изнанке строчить, но, в общем, отогнуть на, на обе стороны. То есть, обработать вот этот краешек. Сюда показывает. Готовый уже. Вот он. То есть, изнанки, вот это выглядит так, таким вот способом, но это эту Ткани обработать. Двойной подгибки здесь не нужно. Не нужно ни уплотнения, ничего. Не напрягайтесь, не заморачивайтесь. Вот так отогнули наизнанку, прострочили, избытки подрезали. Оно очень такое живое, зараза. Куда хочет, туда их и, и болтается. Ну, в общем... Так, что я делаю теперь? Теперь я беру свой манжет. Значит, где-то посередине вот этого нашего рукава я делаю встречную складку. Давайте я здесь вот отмечу середину. И здесь отмечу середину. сюда я вставляю наш рукавчик впритык сюда и вовнутрь я продеваю где-то сантиметр полтора лучше полтора не бойтесь больше девчонки пусть она там держится крепко есть и вторую сторону я фиксирую сюда Это, знаете, я уже, конечно, сшила, я сделала глупость. Вам же я посоветую не сшивать, сначала отшить вот эти два, а потом сшить боковой шов. И тогда вам будет разложить намного легче. Вот, видите? Как обычно у меня. Умная мысля приходит опосля. Ну да ладно. Так, и здесь я делаю встречную складку и совмещаю... Вернее, сначала совмещаю половины, а потом уже по этому делаю встречную складку. Вот, я ее туда вложила, смотрите, а чуть-чуть здесь припосадить, вот так вот. Значит, больше я сделаю. Чуть-чуть свободы даем на припосаживание, совсем чуть-чуть, чтобы не было натянута вот эта складка, вернее ткань. Так, вот так вот это, девчонки, выглядит, и ширина складочки у меня здесь сейчас... одной половинки. 4 сантиметра и вторая 4 сантиметра. Вот такой вот рукавчик у меня заготовочка. Здесь я маленечко припосадила, чтобы не тянула нигде ничего. А здесь делала вот эту 4 сант... ну, 8 сантиметровую складку э, встречную. Не факт, что это все дело так и, так и есть в оригинале. Там чуть по-другому, но я просто хочу упростить максимально. И вот теперь вот... Начиная отсюда, здесь у нас, видите, все красиво. Я где-то на 3 миллиметра строчечку вот так вот положу, проложу. Если вы уверены в себе, то можно проложить на 1 мм, что уверены в том, что у вас все везде прихватится. Вот, я же сделаю на 3 миллиметра где-то, ну, может на 2. Пришиваю я манжет. И второй точно так же. Решила. смотрите как четко все получается красиво так и кому сложный этот момент я понимаю что это не для начинающих этап либо секонд-хенд рубашка отрезать распороть вот этот вход и туда сунуть либо сделать нормально манжет из э -э свитера из рукавов из которых вы которые вы отрезали вот что же я делаю сейчас? Сейчас у меня этот рукав на лицевой стороне. И я беру свой свитер. Рукав я выворачиваю на изнаночную сторону. Совмещаю, засовывая туда рукав, в рукав свитера. Совмещаю вот этот вот шов со швом рукава и совмещаю я кстати складку я делаю такую же как и внизу на 4 сантиметра совмещаю встречную я решила делать одинаковую внизу и вверху складочку пусть она вот так вот красиво и расходится чуть чуть я отклонилась от оригинала то есть все у меня идет гладко, кроме вот этой вот складки вверху. И чуть-чуть при посадит там свободы на по рукаву. Немножечко. То есть я делаю то же самое, но я не вовнутрь пихаю это все, а прибулавливаю к рукаву. Вот оно все. Вот здесь вот чуть-чуть, маленечко припосадится, чуть-чуть совсем. Это, понятно, да? Вот в половине у меня складка, а здесь все. И теперь я пришиваю, но пришиваю я вот здесь вот с краешку где-то на 0,5 сантиметров. Так, смотрим. Вот я пришила, смотрите, выворачиваю теперь на лицевую сторону. вернула теперь по лицевой стороне что я сделаю можно конечно оставить так но мы пойдем дальше и сделаем красивее там у нас в оригинале такая обвязочка, ну резиночка я отмечаю два сантиметра от места стыка это значит что я буду делать я вот этот через горловину я пролезаю сюда и что делаю? вот этот вот шоп отгибаюсь сюда и на стык вот два сантиметра которые я обозначила это будет мой как бы сгиб линия вот это вот смотрите я отогнула эти два сантиметра и вот здесь вот я пальцами чувствую эту как бы шов я под ним ставлю булавку смотрите видите вот он и отвернут туда так и так по всему периметру я прохожусь вот он мой шов вот он закончился вот здесь вот выше я ставлю булавку там где булавка там я буду строчить можно сделать эту как бы подгибочку ложную э шире, уже, как как вам угодно. Вот, вот конец чуть выше на пол сантиметра ставлю мар э булавку, креплю. Так, все. Теперь я по кругу вот по этим булавкам прострачивает, то есть я делаю эту одной строчкой подгибку, и при этом прихвачиваю, ну, оно там у нас прихвачено, да, вот получается вот такая вот подгибочка, и скорее всего, сделаю вот здесь вот на 0,5 отделочную строчку по горловине, все-таки я решила ее сделать. Так, так, так, что у меня здесь, смотрите, вот я пришила, и у меня чуть-чуть, Непонятка. Вот так вот выглядит этот рукав с машинкой, с дыркой. Значит, я сейчас, конечно, повожусь с ней, вас отключу. В общем, здесь должна быть дырка, здесь должна, дол, должен быть должна быть пуговица вот здесь вот он должно быть и чуть-чуть вот так вот ну оно само само по себе разойдется на руку вот этот вот уголок я сейчас если мне все-таки получится у меня новая машинка просто я бытовую купила понятия не имею как эти дырки делают я привыкла к профессиональным в общем буду разбираться если нет для фотосессии хотя бы я прощу прищу эту пуговицу насквозь а потом буду разбираться мой результат девчонки еще конечно же покажу на себе пока пока вот пока вот так вот так, рукавчик все таки пуговицу девчонки она что-то не смогла я пока разобраться да и времени не было особо разбираться вот такой вот рукав у меня я имею в виду с дыркой а может быть даже она и лучше аккуратнее получается именно так, снасквозь, вот Д-образный вырез у меня, ну, еще покажу на себе, и на 8 марта я вверх, от пояса вверх я одета, еще нужна юбочка, девчонки, вот напишите мне в комментариях, какую бы, какую бы вы видели юбку к этому джемперу, вот я не мне нужна юбочка именно, понятное дело, что под джинсы его можно одеть, или под брюки, вот, ну, я что-то, у меня есть сапоги, я хочу юбочку, а на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. А, да, забыла лайк, like, подписка на канал, комментарии обязательно, ну и желательно где-то поделиться в швейных группах.